Не успел я перевести дух от МК-2 Миротворец, как почти тут же добавляют новую пушку, которая очень хорошо известна людям, игравшим в Warzone. Я надеюсь, она не ударит грязь лицом, как предыдущий образец. Поэтому здравствуйте, мужские мужчины. QXR или же MP7 – пистолет-пулемет, разработанный немецкой фирмой Heckler Koch. По кучности стрельбы превосходит многие другие пистолет-пулеметы таких же размеров. Также, МП-7 эффективнее mp 5 если что, я это все в Википедии узнал, так что можете еще много чего там интересного посмотреть и почитать. Но вообще, я больше всего предпочитаю смотреть и читать балдежную группу в Кантаче, Call of Duty Mobile, конкурсы и новости, в которой я постоянно узнаю самые горячие вести, кстати, благодаря которым я и составляю будущие блокбастеры. Также, еженедельно там проходят конкурсы на СИПИ и боевые пропуска, и самое главное, если у кого-то не получается задонить в игру с мощнейшей скидочкой, то напишите вот этому потрясающему мужику, который поможет вам в этом вопросе. Никитич помог мне и, конечно же, поможет и вам. Осталось только сделать Let's Go по ссылочке в описании. Итак, давайте наконец попытаемся ответить на вопрос этой киноленты, брать mp 7 в рейтинг или же нет. Свой разбор этой пушки я начал с полигона, залетел туда без модулей и начал наблюдать. АДС без обвесов для пистолет-пулемета в принципе нормальный, скорость перезарядки не очень быстрая, в магазине достаточно патрон для файтинга. И еще я обратил внимание на рисунок стрельбы без модулей, его мы будем корректировать как раз таки ими. И сегодня твоему вниманию будет представлено две сборки под разный стиль игры. И как в старые добрые времена я представляю первую сборку под названием «Стабильный мужчина», которая подойдет для игры на ближних и средних дистанциях. Прикол дес этого пресета в том, что здесь приятный контроль с адекватным ADS. Давай взглянем, что же там получилось. Лазер на квек-скоуп, два модуля на кучной стрельбы в виде ударной передней рукоятки и прорезиненной покрытия, быстрый магазин и новый перк на темп стрельбы. Сначала я не был уверен по поводу последних двух модулей, потому что с виду скоростной баф не такой уж и высокий, да и в принципе можно было бы поставить другие модули на контроль и тот же АДС, но тут как говорится главное не навредить и не намудрить, поэтому выбрав данные модули я отправился в рейтинг. Играл я, значит, с ними и без, и могу сказать, что то малое время, которое улучшается с этими перками и модулями, может не раз тебе подсобить в перестрелке. В соревновательном движении это очень важно, когда твое оружие имеет отличное время убийства на своей рабочей дистанции, а учитывая тот момент, что у нас пистолет-пулемет, который придуман для врывов в самую гущу танцпола, то быстрая перезарядка – это тот гарант, который обеспечивает максимальное время нахождения в этих танцах. Понятное дело, что индивидуальные навыки и стили у всех разные, но я рекомендую ознакомиться с этой сборкой, чтобы впоследствии составить свою, или же оставить эту. Контроль легчайший, к тому же хорошая кучной стрельбы, благодаря которой можно в легкую перестреливаться на средних дистанциях. В общем, мужики, ознакомьтесь и потом переходите к следующей сборке, которая будет посложнее предыдущей, и которая имеет название ФАС-пацан. Тут в принципе из названия все становится ясно. Но все же уточню: для любителей физкультуры, прыжков, подкатов и прочих акробатических элементов рекомендую взять на вооружение этот пресет. Он похож на прошлый, единственное изменение это урезанный приклад, вместо задней рукоятки. Буквально из-за одного модуля наша стабильная волына превращается в быстрого дружбана, с которым нужно уметь договариваться. Ведь мы получаем отличную скорость и маневренность, но теряем контроль и рабочую среднюю дистанцию. Чтобы сборка заиграла, следует постоянно сближаться с противником, а также искать обходные пути на карте, где могут быть большие расстояния где предположительно может находиться ваш враг. В общем, геймплей следует подкорректировать, потому что с контролем отдачи придется поиграться. Еще рекомендую изучить рисунок стрельбы этой или своей сборки, чтобы знать, как ведет себя оружие при full спрее Благодаря этому ты сможешь законтролить пушку и направить всю ее мощь на твоего противника. Теперь же хочу поделиться своим мнением насчет новой пушки. В отличие от МК-2 Миротворец, МП-7 получилось лучше. Она без труда вписывается в семейство пистолет-пулеметов и ничем не уступает коллегам, а где-то даже и поэффективнее будет. Непонятно, почему с миротворцем противоположная ситуация получилась. Если ты не знаешь, что с ним не так, то приглашаю по подсказочке сверху посмотреть фильм про его не очень удачное добавление. Но мы вернемся к МП-7. Нам добавили хорошую пп не то чтобы мега имбовую, но достаточно эффективную в умелых руках. Она не получит такого ажиотажа и внимания как Феник, потому что, как вы знаете, Акимбо Мания сильно произвело впечатление на некоторых игроков. Будем говорить прямо, Дабл Феник был сильным в том сезоне, и поэтому эту мету юзали многие не очень сильные игроки, и винить их за это не нужно. Ведь по факту пушку добавили, так почему же с ней не играть, если она приносит хорошую эффективность? Недолго, конечно, они с ней покайфовали, но думаю, многим игрокам нервишки-то все-таки потрепали. Однозначно. В рейтинг я рекомендую взять MP7, потому что это хорошая пушка, которая также хорошо себя ведет на ближних дистанциях и при правильной сборке на средних расстояниях. Надеюсь, я немного тебе подсобил, и ты составишь свою сборку или же возьмешь мою. Только напиши в комментариях, какой пресет ты забрал в комплект. Пока я заряжаю рандомные комментарии. А теперь топовые. Рука пожатия летит Роджеру Брэдфорду и Фросту за оформленную спонсорку. Спасибо большое мужики за поддержку. А сейчас давай-ка послушаем, что там я для тебя подготовил. Только кулачилу не забудь шабануть. Окей? Погнали. Покорять, покорять, ясной пушечку возьму. И фазу мы покажу. Покажу, ты неси меня колбас Ты песдулей раздал. Ты не грусти, мой брата, брат. Мой новый фильм уже отснял. Тебя тело... Ты пестулей раздал. Ты не грусти. Бля, что же я сыграл? Как там у тебя тело? Ты...